всем привет дорогие друзья в этом видео у нас будет очередной розыгрыш розыгрыш у нас будет проводиться совместно с разработчиками проекта Olympic Coin. будем делать три призовых места бюджет у нас будет получается полторы тысячи монет то есть это минимальная мастернода получается мы их решили разбить и на скажем так три победителя в общем Суть какая получается? Чтобы участвовать в конкурсе, правила будут довольно-таки простые. Я оставлю ссылочки в описании, куда нужно будет подписаться. Допустим, сделать там репост. Также поставить лайк под видео. Обязательно, конечно, быть подписчиком канала. И еще будете писать свой кошелек. И, скажем так, я потом проверю, там подписаны вы, допустим, или не подписались. Пишите свой кошелек. И в итоге потом будем подсчитывать победителей и будут в прямом эфире на стриме рассылаться призы. Так что, ну, в принципе, как и обычно, то есть вы с этим уже ознакомлены что да как. Ну, а все ссылочки на социальные сети, на которые нужно будет подписаться для участия в конкурсе, я оставлю в описании. Так что, мужики, я вам скажу, смотрите, 1500 монет, это, блин, ни хера себе, это мастернода. То есть, если, допустим, вот три человека выиграют эти по 500 монет, в общей сумме 1500 будет. Может быть, даже надумаете, там, не знаю, сделайте шарит ноду, на троих как-нибудь поделите и у вас будет как бы, постоянный доход и будет капать на карман. Но, опять же, сами смотрите еще какой курс. Если вы зайдете на CryptoBright, пускай вот такая вот цена, 500 монет, сейчас мы пишем 500 монет, по 5500, то есть это почти 002 BTC, я вам скажу, это довольно-таки хорошие деньги, так что можете попробовать выиграть. Думаю, там как бы это труда не составит. Просто берете, подписывайтесь, делайте репост. В общем, все ссылочки будут в описании, как полностью принять участие в конкурсе. Пишите свой кошелек. Э -э, я потом проверяю, как бы, насколько правильно вы, допустим, сделали работу, что вы, допустим, не обманываете. И все. Каждый потом в прямом эфире получит свой приз. А пока мне мужики на этом все. Так что давайте всем удачи, всем профита и не знаю, надеюсь кто-то из вас выиграет. Хороший такой курс, скажем так. В общем, пока на этом все давайте. Всем пока.